здравствуйте друзья и подписчики моего канала с вами михаил прошурин сегодня я хочу поделиться с вами одним видео которое записал мой партнер булат максеев видео называется вывод денег спер на вашу карту без комиссий также я хочу вас пригласить к себе в команду крипто -чат». это мой канал где я показываю в каких проектах я участвую также здесь имеется информация как устанавливать кошельки как купить трон в общем на этом канале будут выложены записи как работать с криптовалютой я собрал в интернете все записи которые могут заинтересовать новичка чтобы вам не рыться в интернете в youtube вы можете зайти на мой канал и посмотреть все видео как работать с криптовалютой ссылочка будет несу а сейчас приятного просмотра всем привет дорогие друзья на связи блат максиев и это очень важное видео важное видео для тех кто работает с сетевыми проектами многие сетевые проекты у нас выплачивают деньги на пэйр и у многих партнеров как я знаю возникают проблемы с выводом денег с пэйра на карту как вывести так чтобы потерять меньше всего как сэкономить на процентах, да? потому что проценты, если выводить, например, через обменники, они огромные. И в этом видео я вам помогу решить данную проблему. Итак, на Payr у меня есть 20 тысяч с копейками, и давайте посмотрим, как можно без комиссии вывести данные деньги. После этого видео будет вторая часть, обязательно посмотрите, там я показываю, как пройти верификацию на криптобирже, чтобы иметь возможность все это сделать. Итак, в данном же видео я покажу более короткий вариант. Смотрите, все, на PR вам накидали денег, я не знаю откуда, либо с живой участием, либо с неработой, либо с каких-то других проектов, и ваша задача вывести отсюда без процентов, желательно, да, денежки к себе на карту. Как это сделать? Вам нужно зарегистрироваться, активироваться и пройти верификацию на криптобирже Binance. Это несложно, это единоразово. Как это сделать, в продолжении этого видео посмотрите. Верификация у нас проходится вот здесь. Вот у меня верификация пройдена, видите? Вот она вкладка верификация, она у меня пройдена. Как проходить, опять же, в продолжении данного видео вы сами посмотрите, увидите. И у вас должна быть вот такая надпись после прохождения верификации. Далее, что вам нужно сделать, это пройти в панель инструментов, далее во вкладку платежи, платеж вот сюда вот, и пристегнуть здесь свою карту. Вот здесь у меня пристегнут тенков и пристегнута карта ИП от открытия. То есть «Добавить способ оплаты» кликаете, и здесь есть много-много вариантов. Можете кликнуть «Больше» и уже посмотреть, какой именно способ для вас более подходящий. Да? Здесь много-много вариантов. Я надеюсь, именно свой вы здесь легко найдете. Добавляете, чтобы он здесь у вас отобразился. Все это у вас сделано, предположим, верификацию вы также прошли. Что мы делаем далее? Кликаем «Кошелек», «ФИАТ». И открывается у вас вот такая страница. Это у меня тестовый аккаунт, с ним мы еще не раз будем встречаться, с ним будем работать. Особенно если вы подписаны на мой канал по криптозаработку. Здесь будем покупать, продавать какие-то криптотокены и будем уже все это дело освещать. Теперь конкретно по ПРУ. Что нужно сделать? Все, вы пристегнули карту, вы прошли верификацию. Что мы делаем далее? Находясь на данной странице, Fiat и Spot, кликаем по кнопочке «Ввод». У меня сразу открывается страница. Если какая-то другая страница у вас откроется, здесь должна быть кнопочка ⁇ Вот Фиате ⁇ Вот Фиате. То есть может быть такое, например, что у вас откроется вот такая страница, и вы запутаетесь. Тогда переключайтесь на ⁇ Вот Фиате ⁇ Вот таким вот образом. Показываю, чтобы вы не забыли. Если показывает евро, ничего страшного. Находим рубли вот таким вот образом и ставим галочку ⁇ «Pair». Видите, если бы мы заводили сюда с карты, у нас была бы комиссия. От кэш мы не используем, мало кто использует. А с пэйера без комиссии. 0% комиссия. То есть деньги поступили, мы здесь все сделали. И далее выбираем пэйер, кликаем продолжить. Здесь вписываем сумму. Давайте я всю сумму не буду использовать. Все 20 тысяч сюда загонять не буду. Мне часть там денег именно на пэйере нужна да, для другого проекта. Впишу 15, далее кликаю продолжить. Выбираю рубли, но у меня в рублях. У вас, смотрите, что именно там. В зависимости уже от страны, наверное. Все, кликаю подтвердить. И у нас идет пополнение без процентов. Так, здесь показывается на английском. Можете Five валит нажать. Это как раз кошелек. Далее здесь, где написано English, нажимаем и находим здесь русский вариант. Видите, деньги у меня отобразились 15 тысяч рублей. Что мы делаем далее, чтобы эти деньги, которые мы с Payr завели без процентов, вывести уже на карту? Находим здесь вкладку «Пополнение», кликаем. Вот у нас «Рубли». На три точки нажимаем, кликаем «Перевод». Открывается вот такая всплывалка, здесь кликаем «Все», ну, если вы намерены именно всю сумму использовать. И далее кликаем «Подтвердить». То есть, по сути, мы с «Фиата» С из-под кошелька переводим в данный функционал для пополнения. Да? Кликаем подтвердить. Будьте внимательны, потому что в первый раз это может показаться сложноватым. Потом приноровитесь. Итак, все у нас 15 тысяч с копейками у меня тут было. Да? Перевелось. Что мы делаем далее? Далее эти деньги нам нужно продать трейдерам. А они уже перекинут нам денежки на карту. Как это сделать? Кликаем «Купить и продать». Вот сюда. Загружается страница. Загрузилась. Мы не покупаем, мы продаем. Поэтому кликаем вот сюда. Здесь выбираем рубли. Мне нужны именно рубли. Далее, дорогие друзья, обязательно, обязательно выбираем способ оплаты. В данном случае я выбираю тинков. То есть выбираете именно ту карту, которую пристегнули ранее. Да? Выбираете именно тот вариант, который вам нужен. У меня карта тенков пристегнута, поэтому я выбираю именно ее. И здесь у нас трейдеры. Здесь мы видим, сколько ордеров у него уже прошло, сколько из них выполнено, какие-то ордера, может быть, отменены были по причине того, что он там в дороге был, где-то еще. То есть не смог выполнить ордер, он просто не сработал. Надеюсь, у нас таких проблем не будет. Здесь минимальная сумма, то есть к этому я обратиться не могу, потому что у него минималка 80 тысяч, а я 15 только меняю. К этому я могу обратиться. Так, здесь один к одному, то есть мы 15 отдаем, 15 получаем. То есть без процентов выводим, да? Так, вот здесь неплохо. Лорд. Ну, давайте к нему как раз и обратимся, наверное. Но ну, есть другие варианты. Вот Саша, 3 шестерки. Ну, у лорда больше ордеров и процент, в принципе, неплохой. Кликаем «Продать». Здесь какие-то примечания могут быть. но ну, в данный момент я их не вижу. Конкретно у этого трейдера их нет. Все, я кликаю «Все», тут 15 тысяч. Опять же, смотрите, у некоторых у нас один к одному, у некоторых даже побольше можно получить, чем 15 тысяч. Я бы тут завел, да, получил бы 15 тысяч там с копейками. Все, Тинков у меня автоматом прописывается, потому что я ранее уже выбирал. Кликаю «Продать». Далее никуда не нажимайте, пусть страница прогрузится. Все. Ожидание оплаты покупателям. Оставшееся время 15 минут. Если вдруг за 15 минут этот человек не появится, у нас ордер просто будет отменен и мы можем то же самое проделать уже с другим трейдером, который будет на связи. Ну в данном случае я могу здесь написать "Добрый день, я на связи, например". Ну чтобы его поторопить, потому что информацию о том, что к нему я обратился, приходит ему на телефон. Его задача сейчас 15 тысяч отправить не на карту, мне проверить это все. Видите, пока я тут говорил, так, Тинков, пополнение 15 тысяч, Михаил Ше, так, ну по крайней мере я знаю, как его зовут, Михаил, да? Все, когда только деньги поступили, у нас появляется вот такая кнопка, кликаем, платеж получен, нажимаем галочку, подтвердить и получаем код на телефон. Далее нужно будет данный код ввести, чтобы данную транзакцию уже закончить. Все, вот у меня код пришел. 186, 184, 628. Все, ничего не нажимаю, код ввел, он автоматом уже подтверждает. Все, ордер завершен. То есть, по сути, дорогие друзья, мы с вами сейчас все, что нужно, сделали. Главное, чтобы вы прошли верификацию, регистрацию, верификацию, пристегнули карту свою. И далее... Спейера завели и таким же образом, как я вот пошагово показал, обменяли 15 тысяч на 15 тысяч на карту без всяких процентов. Но если не 1 к 1, а 1 к 0, 0 1, вы даже больше получаете. Ну В данном случае мы ничего не потеряли. Вот таким вот образом вы можете вывести. Конечно, есть там варианты вывода сразу, но там опять же комиссия. да. Если мы просто завели сюда без комиссии спейера, да, отсюда тоже можно, конечно, вывести, но здесь, опять же, будет работать процент. Поэтому лучше именно тем способом, который я сейчас только что вам показал. Спасибо за внимание, надеюсь, данное видео вам поможет. И вы сможете легко и просто те деньги, которые вы получаете с каких-либо проектов на Payer, через Binance на карту выводить абсолютно без процентов. С вами на связи был Блат Максеев. Всего хорошего. Пока. Не переключайтесь. Посмотрите вторую часть видео. Я его записывал давно. С помощью данного видео, я надеюсь, у вас не возникнет проблем. Вы пройдете регистрацию и верификацию на криптобирже Binance. А я с вами прощаюсь. Смотрите далее. Единственное условие, которое вам нужно выполнять, для того, чтобы у вас не было никаких проблем, это прохождение верификации на Binance. Это обязательно. Здесь у нас...